Привет, как дела? Хорошо. Можешь делать механизм, который передвигается, но без колес. Акробат подойдет? Да, давай, окей. Покажи, как он работает. Окей.